Физические упражнения всегда надо начинать с разминки. Разминаю пальцы. опускание и подъем рук вот так я примерно делаю уже 40 раз а раньше я начинал год назад в 10 потом было 20, очень долгое время, а потом я так подумал, решил увеличить до 30 и до 40 так вот рывками, чтобы на мышцы была большая нагрузка, чтобы они начали расти. Поднимаю ноги при поддержке, поднимаю сам, ногу только помогают поддерживать, чтобы она не убегала в сторону никуда. А это такое импровизированное перетягивание каната. Одной рукой держу, другой тяну. Хороший снаряд для тренировок. Собачий поводок. Я еще ноги разминаю вот так. Танцуем драм, пока они не будут отваливаться. Маленькая пауза. И помчали двумя. Начинает появляться более быстро Но я продолжаю Быстры болят Но надо заплясать этот трек Все. Через перерыв в минут пять еще повторю. Делаю такие упражнения за столом. Чем мне перекладина? И упражнения для шеи. Сначала разминка. Да. И подъемы головы. Уже пошел. Тридцатый раз, шея немного устает, но продолжаю делать. А теперь после тренировки и нагрузки я пью белковый коктейль из нута, а также с листьями амаранта, с бананом, яблоком и даже там есть ложечка меда. Очень вкусно.